отчаянные бойцы семейного фронта. Сегодня я расскажу вам о том, почему игнор не работает. В 99% случаев женщины обращаются ко мне за консультацией с твердой уверенностью, что им поможет именно игнор. И по результатам разбора их ситуации более чем в половине случаев оказывается, что игнорирование бывшего не только не помогло бы вернуть мужчину, но и сделала бы это практически невозможным в дальнейшем. В этом видео вы узнаете, почему все так любят игнор, в каких случаях он применяется, а в каких навсегда отпугнет вашего бывшего. И если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Я отвечу на все. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Так почему же об игноре не говорит только ленивый? И почему все думают, что именно он им поможет? Первое. Игнорирование – это что-то новое и необычное. Ведь в основном классические психологи наоборот учат общаться и разговаривать. А тут совсем противоположное. Это уже привлекает внимание. Второе. Это похоже на чудо. Женщина долгое время пыталась говорить с бывшим, вывести на разговор, унижалась, а тут, оказывается, есть простой и менее унизительный способ его вернуть. И создается впечатление, что эта жесткая манипуляция эффективна на 100%. Третье. На первый взгляд кажется, что игнор – это самый простой метод возврата мужчины. Ведь не нужно разбираться в деталях сложившейся ситуации. Понимать, что же я делала не так в отношениях. Разбираться в тонкостях личности вашего мужчины. А просто молчи и ничего не делай, и он прибежит. На деле же даже с этим справляются очень и очень немногие. Поскольку не хватает внутренних сил полностью закрыться от поступления информации извне. И поэтому некоторые переходят на полумеры которые имеют нулевой эффект. И, наконец, четвертое – это раздутая популярность и эффективность этого метода в современной благосфере. Ну и согласитесь, само слово «игнор» – хлесткая и звонкое, такое же, какую вам бы хотелось врезать оплеуху своему бывшему. Безусловно, в тех случаях, где это уместно, и если грамотно в него войти, этот метод достаточно эффективный. И сейчас включится запись классического выхода мужчины из игнора, который решил уйти к любовнице и пытался остаться с друзьями, с женщиной, с которой прожил вместе около 10 лет. И всего лишь три недели игнора, и вот он результат. Ой, Дима, столько событий за последние полчаса прям. В общем... После того, как я ему не ответила утром, он попытался позвонить еще несколько раз, я ему опять не ответила. И тут мне звонят с... Как это называется? С центрального, значит, нашего... Я же на работе. Что меня ждут, меня вызывают. То есть мы сейчас не запускаем никого из-за короны, никто не может зайти в здание, там, где я работаю. Вот я вышла, стоит он с огромным букетом цветов. и практически со слезами на глазах для него это действительно не свойственно. Извини, я от нее ушел. Я понял, что люблю только тебя, что мне нужна только ты. я не знаю как получилось, что я сделал такую глупость, мне там не хватало внимания и я не нашел никакой другой способ кроме как вот поступить вот так я понимаю что я ошибся я понимаю что ты сейчас можешь сказать что ты не хочешь больше со мной не иметь никаких дел я это пойму и приму но я тебя прошу давай начнем все сначала давай попробуем спасти наши отношения ну, в общем, все в таком духе. Здесь важно понять, что такой быстрый результат и эффективность были достигнуты за счет того, что и сама женщина, имея высокое чувство собственного достоинства, поступила своевременно и совершенно верно, узнав, что у него есть кто-то, без колебаний выставила его за дверь. При этом по-доброму, без всякой агрессии. И в дальнейшем, когда мы уже начали работу, все исполняла в лучшей форме, хотя почти каждый день сообщала мне о том, как трудно ей держаться и не отвечать ему, потому что жалко или вдруг больше не напишет и не позвонит. Так в каких же ситуациях работает игнор и почему? Только тогда, когда значимость женщины в отношениях была сильно занижена. В этом случае игнор, кроме множества других функций, выполняет одну из главных своих задач – растит вашу субъективную значимость. Почему так происходит, рассказано в пятой части серии про игнор. Ссылка на нее сейчас появится в правом верхнем углу. Если будете смотреть, дотерпите до конца, там как раз речь об этом. Но в том случае, если баланс значимости в отношениях был почти равным либо ваша была выше, и гнор вас только погубит, поскольку в таких случаях мужчина ушел или нашел себе любовницу из-за того, что устал бороться с вами в этих отношениях. Как правило, это бывает тогда, когда достаточно сильный и уверенный мужчина, одерживая свои небольшие или большие победы во внешнем мире, приходит домой в семью, чтобы отдохнуть и набраться сил а попадает на поле битвы, где ему тоже приходится отстаивать свои позиции. Вот в таких случаях, а их достаточно большое количество, когда женщина доминировала или пыталась доминировать в отношениях, игнор контрпродуктивен. С помощью игнорирования вы начнете показывать ему, что вы и не планируете сдаваться, и дальше будете продавливать свою точку зрения и пытаться завоевать еще большей территории в этих отношениях. Поверьте, даже если он разочаруется в любовнице, в такой ситуации для него не будет причин возвращаться обратно. Когда еще не работает игнор? При неправильной точке входа вы можете думать, что это вы игнорируете, а на самом деле игнорируют вас. И сколько бы это не ни продолжалось, никакого эффекта от этого не будет. Игнор не работает тогда, когда вы думаете, что у мужа есть причины считать себя виноватым и что он совершил что-то ужасное, а на самом деле этого нет. Игнор не работает, если вы сами от него ушли, чтобы он пытался вас остановить. Такое тоже встречается нередко. И он этого не сделал, а вы захотели его вернуть.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 а на самом деле этого нет. Игнор не работает, если вы сами от него ушли, чтобы он пытался вас остановить. Такое тоже встречается нередко. Он этого не сделал, а в дальнейшем вы захотели его вернуть обратно. Есть еще много различных ситуаций, реже встречающихся, в которых при возвращении бывшего игнор не применяется. Поэтому важно, прежде чем применять какие-то методы, Сначала детально разобраться в ситуации. Надеюсь, у меня получилось убедить вас в том, что прежде чем пытаться вернуть бывшего игнором, нужно понять, применим ли он здесь вообще или нет, чтобы в дальнейшем не было мучительно больно за бесцельно потраченное время, нервы и невозможность его возврата. До встречи!